В Калуге готовится к открытию международный аэропорт. В общей сложности через него будут осуществляться авиаперевозки по 15 международным направлениям. Репортаж Дмитрия Петрова. Обновленный и уже международный аэропорт Калуга готов принимать пассажиров. За полтора года была восстановлена взлетно-посадочная полоса. Заново отстроен аэровокзальный комплекс. Но прежде чем принимать и отправлять рейсы, аэропорт должен пройти пуск в тестовом режиме. Сегодня Калужский аэропорт тестируют местные студенты. Историческое событие. Ради такого дела их даже сняли с занятий. 120 человек. Именно такова расчетная пропускная способность аэровокзала. Многие расценивают это не только как неожиданный выходной, но и как Возможность сделать 20. полезное для малой родины а, дело. Мы в Калуге ни разу не видели аэропорт, вот студенты. Ну Был он в 70-х, 70 -х, х потом закрылся, а вот сейчас, сейчас опять открывается. То есть надо сказать, что это, соответственно, что-то необычное для нас. Конечно, фото на память и за дело. Короткий инструктаж, и вот уже студенты проходят первичный досмотр на входе. Потом регистрация на рейс. Ваш посадочный домом, молодежная дырочка. Пожалуйста, выходите. А какой самолетик сажает? 20 телеграмма, 250. да? А вот и медпункт. Сегодня здесь Аврал отрабатывают эвакуацию пациентов. А да? Обоснащение, что здесь есть? И для чего, какую помощь можно оказать? Первичную медико-санитарную помощь в полном объеме программы скорой неотложной медицинской помощи. Наш кабинет оборудован всем необходимым. Естественно, студенты проверяют и работу местного бара. Никакого алкоголя, только чай и кофе. И последний рубеж досмотра, уже непосредственно перед посадкой. Все проходит гладко. К оборудованию почти никаких нареканий, только мелочи. Если у кого-то у пассажиров были какие-то замечания, предложения, мы готовы выслушать, в том числе и от вас, вот, принять это на вооружение и устранить. Да, согласен, Мониторы маловаты воду в эксплуатацию монитора заменим. На посадочных талонах уже стоит трехбуквенный международный код аэропорта – КЛФ. В начале мая он был внесен в реестр гражданских аэродромов Российской Федерации. Пока на летном поле пусто, но уже совсем скоро в Калуге смогут садиться самолеты типа «Аэробус-319» и «Боинг-737», а также другие суда весом до 60 тонн. Сначала это будут туристические чартеры, но потом, как ожидается, воздушная гавань свяжет Калугу, а также несколько соседних регионов с промышленными и курортными городами России. В планах к 2025 году выйти на обслуживание до полумиллиона пассажиров. Дмитрий Петров, Дмитрий Малышев и Олег Васильков. Вести. Международный аэропорт Калуга.